я делала конфеты. Мы все очень любим сладкое, поэтому мы сегодня немножко побалуем себя. Для этого мне надо грамм 50 сухофруктов, в данном случае у меня клюква, грамм 100 орехов, у меня мясной орех и кэшью, сгущенка, сок лайма, немного масла, шоколад и формочки бумажные. Начинаем. Для начала запарим сухопрукты. Обсыпем грамм пенесёй. Заливаем кипятком. Пусть клюква разметнет. В это время мы подавим орехи. Орехи можно перемолоть в блендере. но Я их подавлю в кулечке при помощи скалки. В миску сливаем воду с клюквы и нарезаем на кусочки. Добавляем к орехам. Готово. Добавляю все клаймы и лимона. Готово. Дальше сгущенка. Посмотрим, если надо, будет добавим кусочек масла. И все перемешиваем. Можно попробовать, если необходимо, добавить еще сока лайма. Минут на 10 кладем в холодильник. Достаем из холодильника нашу массу. Смачиваем руки в воде. Ложечкой набираем массу и делаем шарики, складываем их на посуду, вот такая красота, еще один шарик. Готов. Все. Теперь всю эту красоту отправляем в морозилку минут на 20-30. В это время делаем глазурь. Берем шоколад. Разламываем его. Добавляем немножко масла в водяной бане топим его. Осталось совсем чуть-чуть, практически шоколад растопился. Достаем конфеты из морозилки, вот что у нас вышло, берем конфеты, обваливаем их в шоколаде, выкладываем на досточку. Сверху можно посыпать миндальными хлопьями. Вот мы закончили наши конфетки делать, и получилась такая вот красота. Теперь необходимо отправить в холодильник их, чтобы не застыли на 20-30. После этого мы их можем переложить в формочки и наше блюдо готово.